Приветствую вас, друзья! Вы на канале "Все для клева". Сегодня, в очередной раз, мы приехали на Днестр, нашу любимую реку. И собрались сегодня половить карпика, карася, тарань, лящ. Посмотрим, что будет, то и будет. Что даст дедушка Днестр, то и будет. Сегодняшней темой нашего видео хочу проэкспериментировать в очередной раз. И поймать рыбу с того дальнего берега здесь порядка где-то 120 метров дальность ну хотя бы метров на 100 110 забрасывать вот и под ту бровку поискать там большого карпа как бы здесь все понятно здесь мелкий карп килограмм полтора до двух так не больше вот, щука видели какая <с moderated> да уже пора уже наверное, на щуку ходить Вот о чем это я о том береге так вот э, хочется поймать с того берега карпа так как считаю что там наверняка есть большие экземпляры потому как здесь если вы слышите э, шум моторов двигателей машин рядышком трасса тут народ ходит, бегает, грюкает стукает, бухает вот поэтому э, пугает рыбу а по тем берегам, по идее, должно быть более-менее нормально. Тишина, спокойствие, и вот там как раз должен быть крупный карп. Но я понимаю, что на свои фидерные удилище, которое у меня есть, я не смогу поймать, вернее, не смогу туда закинуть. А даже если я и закину, то удержать там кормушку от фирмы Потап я не смогу. Почему? У нее грунда зацепы мягко говоря слабенькие тут такие более-менее такие слабенькие вы видите вот и если туда забрасывать нужно иметь во-первых большое удилище где-то длиной 36 здесь деревья вот будут мне мешать это делать но проталины есть погалины такие в которых можно стать и забросить в принципе поэтому я для своего арсенала Удилищ взял Вейда э, Рекорд длиной 3.6 э, Раз Второй взял Партнер Карп 3.6 тоже Ну и мое старое удилище, которое мне никогда не подводило Это Black Power Карп э, Которое по идее тоже сможет забросить туда оснастку и вытащить оттуда карпа. Но тут второй вопрос встает. Каким вариантом туда его доставить, эту оснастку? Ну, первый, конечно, на луке заплыть. Это не вариант, по крайней мере, для меня сегодня. Второй вариант это использовать толстую леску, чтобы можно было хорошо швырнуть тяжелый груз. А течение тут большое. Течение большое. И даже если я буду забрасывать, то вырастет такое большое пузо из лески. И сосед справа, который будет ниже по течению, будет все время меня цеплять. Вот. И третий вариант это взять метров 5 шнура, сделать из него шок-лидер и использовать более тонкую леску. И тоже забрасывать тяжелые кормушки. Так вот. Я думаю, что вот этими кормушками Потап нормально будет ловить на средних и больших дистанциях. На средних и малых дистанциях. То есть где-то здесь возле бровки. И метров 15, 20, 40 до 50. Все, дальше туда она точно держать не будет. Так вот какое решение, друзья, я придумал. Я беру вот такие как кормушки. Давайте я вам покажу. Поближе. Вот, они идут с грунтозацепами. Вы видите, какие тут острые грунтозацепы. Вот они есть 150, 100 грамм, 125, 80 грамм, и даже есть, в принципе, если я не ошибаюсь, даже 180 грамм есть. Вот. Вот такую кормушку, в принципе, сносить не должно. Единственное, что мне нравится, вот я, наверное, уберу вот эту крышку заднюю и буду ловить без крышки. Попробуем, что получится. Если горох будет высыпаться при забросе, я сюда что-нибудь при приколхозю. Какой-нибудь вариант я придумаю наверняка. Вот. И хочу попробовать вот на эту кормушку забросить туда максимально далеко, под тот берег, так, чтобы эта кормушка держала оснастку, держала всю эту леску, которая будет на течении сносить вправо. Ладно, я много наговорил, еще только скажу, что буду ловить на оснастку онлайн. Вот я навязал такие отводики. Вот они. Вот. Буду ловить на горох. И возможно попробую на макуху. Поводки я тоже уже навязал. В принципе, все готово. Так что ладно, поехали, ребята. Так, ну что, первое стало, заброс был прекрасный, где-то на 95-98 метров, но ушла леска вправо, вниз по течению, то есть получается так, что 125 грамм, маловато, ну конечно у меня леска стоит тут 0,35, ладно, поставим сейчас 150-ку. В карповом буду использовать катушку Вида HU-50 есть 50, 60, 40 то есть в зависимости от ширины шпули вот такая катушечка. она мне нравится, я ей уже пользуюсь не первый год вот, железная ручка, мгновенный стопор битранер работает безотказно короче, то что надо Так, ну что, друзья, закинуты у нас три наших карповых удилища. Black Power Carp 3,3 метра. партнер Carp 3,6. И рекорд 3,6 метра. Значит, они все отличаются по забросу, скажу вам. Самое комфортное было мне кидать, в принципе, Black Power Carp. Из-за того, что я знал, что там на кончиках каждого колена... Есть латунные кольца, которые не, не позволят сломаться удилищу. И как-то я не, не боялся кидать его. А удилище партнер карп, ну так, знаете, боязно было кидать. Но в принципе, ну, выдержало. нормально заброс и проблем с ним не было. И мягеньким кончиком, э, вроде как карповое удилище, но, вернее, оно пози позиционируется как карповое. Но реально там... Кончик, вы понимаете, фидерный кончик на удилище, производитель говорит о том, что у него тест до 200 грамм, поэтому кормушку в 125 грамм она нормально забросила. Друзья, на ближней и средней дистанции я ловить тоже буду, поэтому мои Кайда Импульс 2, фидер Хамелеон, Silverfish от анаконды и Альбатрон от Кайды мне в этом помогут. Мои рабочие удилища, с которыми я уже не первый год рыбачу. Друзья, хочу просмектировать вот таким крючком от фирмы Anaconda. Вы видите, у него короткое цевье, вот. Он такой коротенький. И попробую его сделать с волосыной оснасткой. Да, средняя дистанция начала работать, это хорошо. Трофея нет, но в целом такой именно порционный. На макушатник? Да, порционный есть. А, а, что, он а какая брать? вам куха? А? Какая макуха работала сборная соля сборная абсолютно вообще все, все что угодно да но на, на разную абсолютно все это сработало ну а как 90 процентов пенопласт угу. парочку на, на, пен... на да, горох на пенопласт угу. может там что-то еще но все горох ни червя ни опарыша ни капель. Угу. кстати что самое интересное нет карася да карася только подушту пару штук есть один очень хороший такой на 660 грамм его взвесили даже аж стало интересно вот ну карася нет есть фотка можем скинуть ну что давайте споем ребят давайте ты будешь так делать когда мы скажем пера себе смотри там вот такой ты, ты молодец, конечно, да? да? сразу проснется знаменитость. Ты не сапат. <свят> Моя сапога, <свят> такой молодец. Эту ночью упали с конем. Ну-ка, тихо, тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю твоем. Мы пойдем с конем по полю двоем. Мы пойдем с конем по полю двоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Ночью в поле звезд благодать поле никого не видать, только мы с конем, О полюбнем, только мы с конем полю идем, Только мы с конем Ополю идем, Только мы с конем по полю идем. Яду я верхом на, на коня, коня Ты неси по полю меня По бескрайнему полю, полю моему По бескрайнему моему. полю моему Дай-ка я пойду посмотрю не рождает полю залю, Ай, брусничный свет, Ай, дай на свет, Али есть то место, али его нет. Ай, брусничный свет, Али его нет. Али есть то место, али его нет. Олюшка мои родники, да не огоньки, золотая рожь, да, будь я вылн, я тебя, Украина влюблен, золотая рожь, так да, будь для я влюблён в тебя Украина, Украину, влюблен. Короткая версия. Станет так. Слышь? Классно. Супер. Доброе утро. Наш внутренний карпик. Красавица. Давайте на посмотрим на этого красавца. О, да. Ой. Ой. Ух! Хорошая полторашка тут даже, я вам скажу. На дальний заброс. смотрите Какая большая. Это вообще, ну просто супер. Я таких, честно говоря, не говорил ни разу. смотрите сейчас? Хочу спасибо сказать производителю за то, что сделал заднюю стенку съемную. Вы видите? То есть ее можно при необходимости обратно воткнуть на место в кормушку. И она будет держаться. Нужно убрать, пожалуйста, можно убрать. Поэтому вот это вот за это большой плюс ему и спасибо. Друзья, хочу показать, как влияет толщина лески на относ грузила. Значит, при одинаковом весе грузила в 150 грамм. Вот леска на 35, если вы видите. Ну, чуть-чуть отклонена. То есть, получается, при забросе, пока грузило не упадет в воду, его сносит немножко. И 0,4. Я сюда отойду. 0,4 леска. Уже угол отклона больше. Угол наклона разный. При перпендикулярном забросе относительно реки. Если вы, конечно, видите. То есть, в принципе, 0,35 леска нормально держит ну, при хорошем качестве ее. Держит 150 граммовое грузило. Там и там 150 граммовое грузило стоит. Стало 125, несет немножко. Но это все каждый день меняется. И сила течения, и наличие травы в воде, тины, которая несется. Поэтому нужно избирательно подходить к этому моменту иметь нужно в арсенале разные и грузил друзья вот мои соседи оказались те которые поющие рыбаки оказались еще большими кулинарами и приготовили прекрасную уху ознакомьтесь вот такие вот мы да как вас зовут саша саша очень приятно так вот еще один рыбак как вас зовут ярослав ярослав очень приятно Ярослав. Алексей. Очень приятно. Михаил. Михаил. Друзья, вот они, поющие рыбаки, пригласили меня отведать юшки рыбацкой. Попробуем, сейчас оценим и пойдем дальше ловить. Так это рыбный суп или уха все-таки? Что это? Это уха. Точно уха? Да. 100%. 100%. 100%. 100%. Рыбный, суп, рыбный суп, он э, с чем-то идет. А уха... Это когда целыми кидаешь картошку. Да нет. И... Рыбный суп от ухи отличается только одним. Чем? Добавлением водки или не добавлением нет. А, это нет, с водочкой, это обязательно. Это, это вкусно. Уха. Да, да, да. Да? Да, да, конечно. Ага. Ну, М -м, друзья. Очень вкусно. Очень вкусно. Что-то я этого лека перебрал чуть-чуть. Ну куда добавлю О, себе этого озверина. То, Кого что надо. Из За рыбаков, <с да? Да. Кстати говоря, оказалось, что ребята тоже подписчики канала Все для Да. Я точно. Только сунь вот тебе пожалуйста. У с мы не приедем, у с Ну, я жена любимая. Да, моя любимая жена. Привет. Орел, смотрим, да, за нижнюю губу все как, как в классике, крючочек, восьмерочка, хорошо зашел. Красивый, красивый карась. Золотистый, большой. С волосиной с насосочкой полторашечка. Вот как красивая! О, хорошо. Ой, зацепился, смотрите, вот. еле-еле за, за губу. Друзья, я вам говорил, что подписчики канала все для клёва» самые лучшие, да. потому что за собой убирает весь мусор. Посмотрите, да. вы видите хоть хоть одну мусоринку? Все есть, убрали, есть все. Вот там. Смотрите, я пытался с этого мешка достать еще немножко спалить, но, к сожалению, я же не... Ну, вы, ж, вы ж Это... свой, свой мусор собрали? Да. Нет, мы, мы свое, мусор. что могли, и... сожгли. Так. Что не горит, Так. с собой забрали. Вот оно с нами. Вот. Это мы грузим в mm. прицеп и увозим. Все, вот. красавцы. Вот, ну, друзья, конечно... я, я хотел бы, чтобы каждый из вас вот точно так же поступал. Я бы хотел, бы, чтобы каждый... Тот негодяй который вот такую вот оставляет ага. не буду говорить что я думаю по него. вот мы оставили по крайней мере чтобы дедушка днестра ему не давал рыбу вот этим негодяем правильно поэтому друзья вот кто не ловит рыбу тот понимаете вы поняли почему дедушка днестра вам не дает потому что нужно за собой окурки не кидать Пачки по сигаретам, всякие, всякие мусор и так далее, правильно? Да, да ты тоже совершенно Что, спасибо вам большое самый, за совместную рыбалочку. Самый интересный момент, не будете снимать? А? А, самый интересный <с момент? Ну, давайте, давайте, посмотрим, что там у вас. Глянем, чтобы за... Ну, двое суток. За двое суток, друзья. За двое суток, да. Подождите, подождите, это четверон, да? Да, на четверых. Ведено 800 грамм. Уже взвесил. А, 80 грамм ведро, да? Коня уже взвесил. Лететь и лететь, бляха, муха. Не, ну это капец. Тут в одно ведро не влезет. Ну, я хочу.. Нет, мне неинтересно этот, э, как, как говорится, О, О, мне, совсем, мне совсем не интересно. Да, колко писет. Сколько... <рвешь. рвешь>. Э, охотник. Ну, охоту, да. Канал ну. очень хороший, смотрите, очень много интересных вещей, которые э, поучительных вещей, э, Познаватель. познавательных, познавательных, даже познавательных вещей. Э, смотрите, подписывайтесь, э, очень хороший канал, советую ну, всем, сам подписан и не жалею. Спасибо, спасибо, спасибо. всего хорошего. Обратите внимание, как плавает подсак Алюминиевый И не тонет Очень удобно, когда один едешь на рыбалку Работать с таким подсаком смотрите друзья вот 20 сантиметров и не хватает какая жирная красивая тарань супер сразу еще одна поклевка получается клюет прямо в лед понимаете Друзья, посмотрите, вот еще один рыбак и опять кормушка от фирмы Потап. Вы видите? Добрый день, меня зовут Александр. Добрый день, меня зовут Виталий. Очень приятно. Да. И... Я покупаю своего друга Александра Третьякова. В его интернет-магазине «Все для клёва». Мне очень нравится эта кормушка. Я... В принципе, делаю такую же снасть, как и Александр, но вот здесь в конце, перед поводком, я вяжу петлю и делаю путем петля в петлю, привязываю поводок. А как же у вас тут он не слазит? Вот Здесь довольно-таки большой узел и я еще ставлю бусинку перед, ага. вот, перед самой кормушкой, перед этим поводочком пластмассовым, ставлю бусинку, чтобы не было ну, чтобы он просто сюда вот не входил. И он довольно-таки крепко держится. То есть, получается, бусинка не, не дает возможности да. проходить, да? Да, и она не разбивает узел. Смотрите, друзья, очередной вариант использования кормушки и фидерной оснастки, вот как сделал Виталий. Как по мне, то вообще жизнеспособный нормальный вариант. И крючок у него такой интересный. да Гамакатсу, крючок, да? Да, Гамакатсу, шестой номер. Mm -hmm. Мой любимый. На сегодняшний день. Это крашеный он такой? Да. Это он в такой оплетке. Ну, чуть-чуть уже поистрепался, конечно. Это что, вы его второй раз уже ставите на рыбалке? Ну, это уже седьмой раз. Так вы шо? Не, надо менять. ни одного карпа. Надо менять, надо я менять. довольно-таки острый. Вот, я вам показываю по ногтю. А, ну. Вот, пожалуйста. Угу. Отличные крючки. Вот, и покупая тоже все для клева. Ага. в этом же магазине. Очень приятно. Спасибо, Виталий, спасибо большое вам. Да. Ну, удачи Раз вам, всего красного. хорошего. Да, спасибо. Друзья, с дальнего заброса карасик. Хороший такой, наверное. Так, ну что, делаем опять очередной дальний заброс. Ну, да, ну, сюда, сюда. Не добросил до того берега буквально 15 метров. В принципе, куда хотел, туда и попал. очередная поклевочка карповая ставок берега есть очередной красавчик Так, друзья, очередной карпик, на дальний заброс. Друзья, оказывается, тут пол берега, подписчики канала, все для клева. Да? Да. Мы посмотрели этот канал и начали ловить рыбу. Да? А что раньше не ловили? Раньше на макушатник и каши ну, ловили карасиков, ну и очень давно карпов на макуху, когда еще горохом здесь не кормили. Ага. Не ловили. Посмотрели ваш канал и... Так. Видели кормушки Потап эти, ваши что вот вы красивенькая. Ваши снасти, все по вашей методе. Все по нашим, да? Да. Вот, друзья. уверуйте и вы кормушку от фирмы Потап, и у вас точно так же будет все. Хорошо. Ребята только встали, уже и карпа поймали, да? Да, и один сошел. Один сошел. А, наверное, из-за того, что плохой крючок. А ну покажите крючок. Крючки я ставлю не, не, не дорогие. Так. Ну, крючок, в принципе, нормальный. Если что, надо горошину, горошину одевать еще, еще выше, туда. Вы поняли? Да. Отжало дальше. Я понял, потому что, когда если маленькое цевьё, то много сходов у меня было. Я поставил чуть меньше цевьё, ну, и у меня было очень много сходов постоянно. Ага. Я поменял вот это побольше, чуть-чуть поставил. Вот горошину туда дальше нужно ставить. Или, или горошину продевать между двумя половинками. Вот два варианта. Не через две половинки, а между двумя. Вот mm -hmm. с таким крючочком. И на макуху. Ага. На макуху, на китайские пружины, на кашу ловили. Ага. Ловили капов. Небольших, но ловили. А макуха сейчас не работает, только горок. А сейчас макуха не работает. И вот это вот в Ютубе смотрел там, все. Смотрю иногда. После работы прихожу, смотрю YouTube и увидел ваш канал, смотрю. Все, все для клево. Точка нет там, uh -huh. точно не помню. И... Посмотрел рыбалка на Днестре. Специально забывал рыбалку на Днестре, потому что часто езжу на Днестре. Ага. И увидел вас и попробовал в эти кормушки. Я взял две штучки, две кормушки. И я их наловил. Одна осталась одну одно оборвал, одна осталась последняя. И я на самого на, на большого карпа я оставил за, наверное, еще когда я с дядькой ездил, я не ловил таких. И сейчас взял себе сразу моего другом товарищем взяли 25 штук. себе а, Сразу заказали, чтобы не мучиться уже, чтобы были про запас, а то не дай не сюда по две кормушки. Вот так, друзья. Ну и столько года два назад не было столько людей, что нельзя было, невозможно где стать. Раньше приезжали, но года два-три назад приезжали, выбирали место, где лучше стать. А на сегодняшний день нереально стать потому что А здесь... потому что народ обеднел, и не каждому по карману платить там 300-400 гривен за то, чтобы половить какому-то пруду. Да, Это да. единственное осталось бесплатное место, в котором можно чуть-чуть половить. И нормы вылова до 3 килограмм на ставках тоже, 3-4 да. килограмма. А здесь называется «бери не хочу». Кстати говоря, начала ходить здесь Робинспекса. тоже, да, сейчас 3 килограмма на сутки. 5, 5 снастей на человека и 3 килограмма суточный вылов. Ого. Суточная норма вылова рыбы. Что будет делать с рыбой, если до воскресенья? Дай будем отпускать крупную, крупную брать, а мелкую отпускать будем. А если крупной будет много? Жарить будем, а. девушку будем. Соседям давать, кто Молодцы. Хорошо. Всего удачи вам, ребята. Счастливо. О, друзья, у нас поплевочка. Это хорошо. У -у -у. Друзья, Это получается среди дистанция, ребят работает. Друзья, вот такой у нас уловчик, карпики, тарань, карася практически нет там, нет, есть штучек 3-4, в основном карпи тарань. Какие хочется сделать выводы? Ну, во-первых, хорошо работал дальний заброс, кормушка себя очень хорошо показала, вот, и 150 граммовая нормально держится, на течении с леской 0,35, 0,4. И... Вся рыба ловилась сегодня. Вчера я приехал, поймал всего лишь две тарани. Вы видели. Все остальное сегодня, и причем очень-очень хорошо ловилось. Карпики, ну просто красавцы. Посмотрите. Крючок с крутким цевьем, в принципе, нормально отработал. Была четверочка, я поставил шестерку. Шестерка тоже работала. То есть я сделал для себя вывод, что нужно брать, например, 5 удилищ или шесть. Три из них дальний заброс и два на средний, либо ближний. Где-то вот так. Ну, примерно. Плюс-минус там корректировать нужно будет в дальнейших рыбалках. А так дальний заброс мне очень понравился. Профея сегодня не было. ну. Шумаем, это моим. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клева. Всем удачи, всего хорошего. Будем прощаться, пока. До новых встреч.